В тряске душного плацкарта кто-то пил, а кто-то ел. Нарды, шахматы и карты. Мальчик неприятно пел. Мне казалось, я не с ними. Я смотрела за окно. Горизонт был черно синий Стало грустно и темно. Остановка. Чебуреки, пиво, сок, картошка, квас. Выбегают человеки со словами «Я сейчас посмотрю». Ну да, в Рязани на перроне интересно. Странно, почему здесь занято? Вроде бы мое здесь место... Произносишь, ты чуть слышно, глядя на постель на нижней. Чужеродный, странный, лишний, персонаж киношно-книжный. «Вы присядьте, а не стойте!» — дядя наверху смеется. Тут лежит большая, тетя говорит. «Сейчас вернется!» Быстро двигаюсь к окошку, чтобы сел со мной вместе. У тебя в корзине кошка, у тебя на шее крестик, у тебя рюкзак в полоску, ты высок, как кран подъемный. Весь плацкарт как атлас плоский, только ты один объемный. И глаза совы среди ночи, в желтизне зрачки чернеют. Поняла давно, что прочие глаз подобных не имеют. Смотришь, сразу все понятно. Есть с глазами, есть обычные. Те обычные, невнятные, ежедневные, привычные... Входит тетя, приземляется, пирожки кладет на столик. Ты всем нам. Забыл представиться, я Арсений, это Толик. Толик, кот, большая тетя говорит, как ретро рупор. Тетя Моти, бегемоти, ты впадая будто в ступор, правой кистью ужав из пандер, Толик кот, а я Наташа, дядя сверху Александр и рукой забавно Машет. Сбоку Любая Светлана, тетя Моти Виолетта. Это все довольно странно, говоришь, мои билеты? Парень, — перебил тетя, — мне на верхнюю не влезть. Вы, конечно, все как хотите, я на нижней буду есть. Вы имели в виду ехать? — реагируешь ты скоро. Жрач в поездке не помеха, лезь наверх без разговора. Толик у меня боится верхних полок почему-то, наверху ему не спится, он мается, а утром очень грустный, очень сонный, меня это все тревожит тетя Мотю потефонно. Толик, кот, о боже, боже. Можно Толика погладить, говорю, ты улыбаешься. С Толиком легко поладить. Он пурчит, а ты все маешься. Говорю, а Толик может ехать здесь со мной. Ты вас прям, мгновенно ожил. Я корзинку-то закрою, чтобы он вас не царапал, если что, сегодня ночью. Гладю, глажу я кота по лапам. Я люблю животных очень. Мы, мне кажется, поладим. Ты смеешься, кот мурлычет. Жаль, тебя нельзя погладить. Было бы вообще отлично. Ты, расслабившись, дыхаешь, достаешь конфеты, кружку, термос, чай мне предлагаешь. Нет, спасибо. Вам не душно? Если можно, то откройте. Ты глядишь на всех соседей, все кивают, что не против. Из окна приятный ветер, волосы мои взъерошил. Пост нчится, ты читаешь. Да, какой же ты хороший. Ты как будто сам не знаешь, что особенный. Как ветер, что летит и не догонишь. Ты один такой на свете, гасит свет во всем вагоне. Я полез в спокойной ночи, улыбаешься и гладишь Толика. Тот смотрит молча. Вы правда с ним поладили? Говоришь и залезаешь. Ночь несется, пост мчится. В жизни никогда не знаешь, что и как с тобой случится. Засыпаю, снится поле, солнце, ветер, рожь, холышик. Мы вдвоем идем с тобою. Мы выходим, говоришь ты. Не пойму, куда выходим? По поле, солнце, все чудесно. Вдруг в веселую мелодию в телефоне будет песня. Только что-то не до смеха мне. Ты стоишь, рукой мне машешь. Все, мы с Толиком приехали. До свидания, Наташа. На перроне вас встречает девочка, красиво-модная. Я же вас не замечаю. Все равно люблю животных. Mm -hmm. Donc, спасибо.